Всем привет, дорогие друзья, вы находитесь на канале GoPlayGame, с вами я, София, мы продолжаем, nevermind, э, прошли мы уже вон 10% аж целых, нас ждет дальше следующий пациент, которого мы должны обследовать, вылечить, помочь ему справиться со своими страхами, своими проблемами, это вообще эта тема хорошая, если бы еще, во все вроде бы работает, нормально, отлично, погнали дальше, а, или мы сначала. Мы должны, должны сначала выбрать пациента. Точно, точно. Так, выбрать пациента. Ой-ой-ой-ой-ой. А, Гробница. Искусственная галерея, отдающая должное ужасом, через который прошли наши работники. Айлспа. А, насладитесь расслабляющим отдыхом в Нью-Спа на далеком острове. Так, пациент номер пятьдесят 251, нейроисследователь, это, это, это я, рассказывает о приступах скопофобии, усилившихся после смерти ее матери, не в состоянии осознанно вспомнить какие-либо события травматического характера, произошедшие в прошлом. Пациент исследования отпечатка 0. А, вот это то, что мы а, в тренинге сто 100%. Расширенное нейро... нейрокартирование. И что это значит? Ух ты, ё-моё, нейрокарта пациента! Было много мест, где сгинул... сгинули такие же заблудшие дети, как мы. Я смутно вспоминаю, как мы натыкались на следы тех, кто прошел там до нас. Что? До сих пор я с трудом вспоминаю подробности об этом доме. Может, это и к лучшему? Что? Память заблокирована, па... типа мы можем разблокировать вот эти вот участки памяти, правильно? Хера себе! Было много мест, где сгинули такие же заблудшие дети, как мы. Я спутно вспоминаю, как мы натыкались на следы тех, кто прошел там до нас. До сих пор я с трудом вспоминаю подробности об этом доме. Может, это и к лучшему. Другие дети, слабо помню, только одного, как от него воняло. Конечно, не все воспоминания о доме согревают. Я знаю, это важно, но я и правда не хочу вспоминать то, что увидел вблизи сахарного дома. Вблизи сахарного дома? То есть это нам нужно дойти до сахарного дома и погулять возле него? Хотя некоторые вещи выглядят вонящими, мы наверняка понимали, что все не так радужно. Почему мы никого не слушали? Помню даже, как нам удалось вернуться домой, но по пути в этом лесу мы видели много странного и пугающего. Даже когда мы были в смятении и бывало приятные, бывали приятные моменты. Когда эти воспоминания становятся невыносимыми, я стараюсь переключиться на счастливые моменты своего детства в отчем доме до и после событий в лесу. А в этом доме было столько всего непонятного, даже теперь я боюсь вспоминать, насколько жутким было это место. В глухом лесу темные секреты были так Были как тролли под мостом Они брали всю дань Пока мы уходили все глубже в темноту Некоторые вещи были настолько жуткими Что я помню только как мы убегали Интересно что же было там Ну-ка подождите а, а давайте попробуем Перезагрузи Расширенное Ну-ка давайте попробуем Давайте попробуем Давайте попробуем, мне прям даже интересно стало. Сейчас я, кстати, испытываю новую вещь. Я записываю несколько аудиодорожек, ну, там, со своим голосом, чтобы не было такой херни, как э, у меня получился Scradle. То, что игра тихо, а мой голос громко. Это отвратительно. То есть на одной платформе я поняла то, что лучше всего это не записывать на одной платформе. И я сейчас просто испытываю... Эту херню отдельно записываю свой голос. То есть, если вдруг что, чтобы я могла подогнать тренинг — это симулированный образ посознания, созданный институтом для комплексной подготовки новинной исследований к работе с первым пациентом. Да, это мы читали. Client. То, что тренинг, он проще, он спокойнее, он показывает, как это все... Да? Uh, тут нам предлагают отключить подсказки На ну, секундочку Давайте-ка мы пока не, отклю... не будем отключать подсказки Ну или, в принципе, мы поняли, как это все работает Ладно, давай, отключаем пока Убираем их И а, внимательно все осмотрим М Может быть, мы реально что-то пропустили? Или мы можем уже найти что-то еще другое? То есть мы туда пробраться не можем? Вот мы можем походить вокруг дома, получается, да? Да, мы можем походить вокруг дома. Не сильно мы можем походить вокруг дома. Я надеюсь, тут не нужно что-то особое наигрывать Чтобы это все дело открылось Так, эта дверь заперта Ну, Насколько мы знаем, мы можем в эту дверь попасть Ну, они, как получается Они заходили в одну дверь Возвращались Или Как Или нам нужно фотографии потрогать, или что То есть мы потрогали вот это, положили Так, дверь не открыта Открываем вот это Положили А мы можем крутить, да? Да-да-да, да. вот это все-все-все Все, положили А вот тут мы никак не можем исследовать Но это я крутила уже, да Крутила, вертела и хлебушек И хлебушек Покрутили, повертели, посмотрели, положили Двери так и не открываются То есть нас не пустят никуда? Алло! Пустите нас, пожалуйста. Обратно. В, в двери какие-нибудь, хоть куда-нибудь. Коняшку я потрогать не могу никак. Ну там, типа, у него заблокированная память. Я не знаю, там можно ли туда пробраться, разблокировать эту память и нужно ли ее разблокировать. непонятно пока что ладно хрен с ним давайте тогда прервать сеанс прервать говорю сеанс давай так ну пойдемте тогда к следующему пациенту и уже тогда будем на нем разбираться наверное да уже на пациенте нормально э, подгружает ладно хер с ним выбрать пациента Да ты чё? Память разблокирована. Отец горячо любил нас, поэтому мы не могли взять в толк, почему он не обращал внимания на то, как жестоко обращалась с нами мачеха. А, голод поверг всех в отчаянии. Мы могли только мечтать о комфорте, безопасности и покое. В некотором смысле мачеха была сахарным домиком для нашего отца. Чудовище сладкой оболочки. Вот еще память разблоки. Когда я ходил в лес с отцом, он разрешал мне брать с собой кораблик и играть в, в ручье. А, правило было такое. Мне не разрешалось заходить в лес дальше этого ручья. Мачеха не разрешала мне брать кораблик, когда выходила... Выводила нас ночью. И заводила нас гораздо дальше ручья. Так далеко, что я не слышал его журчания. Смотри... А, что-то разблокировалось. То есть мы нашли кораблик. Это записка на этом самом... О, смотрите, все-таки мы можем что-то. То есть это мы даже... Ба! Ладно. Потом как-нибудь вернемся сюда, посмотрим, что как... М -м, давайте пока с пациентом. Пациент номер 251 рассказывает о приступах с... А, вот это мы читали, с Не знаю, что это такое... Уседу. Так, так, так, так, так. Пациент исследования отпечатка ноль. Ну, ну давайте активируем. Погнали. Ну что ж, готовы. Это камера такая. Что, что это? Что что это волшебство какое-то. Магия. Это магия. This is magic. This is magic. Ладно. Сейчас погуляем по еще чему-то сознанию. Я так понимаю, это сознание девушки какой-то, да? Подсознание, простите. Сознание подсознание. Психика, все дела. Um, I I uh, мне кажется, я не знаю, с okay. чего начать. С чего угодно. Okay. Uh, хорошо. Ну... Uh, uh, well... Последние 12 лет я работаю репетитором. Вообще-то я закончила небольшой колледж, всего в часть езды отсюда. Я не была замужем, у меня нет братьев и сестер. Я всегда любила кошек. Я ненавижу церкви, ну их. Думаю, я всегда была немного отшельницей. Я правда ненавижу, когда люди смотрят на меня, особенно в последнее время. Честно говоря, я себя хорошо чувствую, не знаю, все было нормально... Все было нормально с тех пор, пока два года назад не умерла моя мама. Тогда все и начало рушиться. Вам когда-нибудь казалось, что люди просто пялятся на вас? Будто входишь в комнату, а там все что-то что знают? Не знаю, я, я просто себя ужасно чувствую среди людей чувствую вину, злость. У меня было вполне счастливое детство. Моего отца не стало, когда я была совсем ременком. Моя мать сказала, что он погиб в, в автокатастрофе. Хотя я не помню тот день. Возможно, я была слишком мала. Мы с отцом всегда с собирали пазлы. Он был бизнесменом. Я помню, он все время говорил о семейном бюджете. Мы, смотрю, никогда не были слишком близки. Но мне ее не хватает. А, как она любила вино. Боже, я не знаю, почему это происходит со мной. Я была послушной маленькой девочкой. Вот так вот. Если мама бухала. Папа... Папа... Папа погиб. У вас сразу фотография, скорее всего, это Это я устраиваю чаепитие Было так жарко, помню Мне очень хотелось пить Так, забираем Слышу собаку У вас сразу дверь открылась Тут вот у чаепития, да, она устраивала. Сейчас, я осмотрюсь чуть-чуть тут Тут играет э, что-то да я вам погромче сделаю Тоже Вот так вот Сейчас как-нибудь, да О, боже Я тут слышал, как это самое Играла шкатулка детская Господи, я аж подоилась И я подошла к дому Она перестала играть Окей Кое-что мы нашли, это уже хорошо Видимо, тут, да, тут надо прям вот ходить, прям все так осматривать. А, желательно даже потрогать, я так понимаю, да? И опять что-то услышала. Собаку я услышала, но не вижу собаку. Опять шкатулку слышу. Правда, парить не могу где. Кажется, там. Ну ладно, короче, все, идем в дверь. Мы все послушали, посмотрели. Там что-то, и смотрите, еще лежит. Что-то в почтовом ящике. Ну-ка. Эй, не дотягиваюсь. Велкам! Спасибо. То есть, мы сейчас маленькая девочка, я так понимаю, да? Ты их оплатил? Сделал все возможное, насколько они, прос... насколько они просрочены? У меня все под контролем. Почему ты не можешь? Ну почему ты не можешь оплатить? Считай, я стараюсь. Это твоя вина. Когда ты... По... Them, а, вот они. Uh -huh. Это типа она глаза слышала? я их не слышал, что-то. Что-то -что как-то прошло мимо меня. Это типа муж с женой орались друг на друга по поводу счетов, о том что... Э -э о, фотография милая. Типа, надо было оплатить счета, но ну, что-то пошло не так, денег нет. Так, выходим, идем дальше. Фотография там, видимо, мужа, мамы, папы. Мама, папа, я. Пойди попроси папу. Uh -huh. Так, это мы, видимо, это была типа ванная, я так понимаю. Так. Что мы можем... Ой, винишка уже стоит. Уже сразу. Сразу винишка. Так, что еще у нас тут есть? А -а -а. Ну, короче, это, это вы сами переведете, я не знаю, что там. Может, там что-то о семье там, и так далее. Холодильник я не могу открыть. Но я тут, в принципе, ничего не могу сделать, я так понимаю, да? Ой, пошло-пошло-пошло-поехало. Пошло-поехало. Лови момент, сейчас будет страшно. Лови момент. Сейчас что-то будет. Ай, нагретает, нагретает, нагретает. Выключи свет и ложись спать, дорогая. Ладно, выключи свет. Это что? А, это типа письма с щитами. Чтобы увидеть тьму, нужно выключить свет. Пропапапа. А, это, по ходу, пьесы, насколько я понимаю, самоубийство отца, да? То есть, отец не погиб в автокатастрофе, он застрелился? Папа, 36. Воу, вот эта вот картина. Да. Так, выдвинутый ящик. Но там в, внутри ничего нет. Кружка, ни пистолета, ничего. Так, ну тут нужно подобрать пароль. Так, а это ведьма. Врет тебе. Что Ну, короче, это... Это, это, это, это пароль. Никто не знает, как тут подбирать этот гребаный пароль. Поэтому я сразу, я говорю о том, что да, я ушла гуглить. Ой, тут можно еще кружечку подобрать. Сейчас кружечку. Две кружечки тут. Раз кружечка. Два кружечка. Ну я, короче, загуглила, я узнала пароль. А, во, еще кружечка. Давайте еще одну кружечку поставим на место. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Кружечка. Кружечка, пойдем со мной. А, пароль таков. Это что? О, господи. А, мама больше всего любила пить виноградный сок для взрослых. У него был жуткий запах. Так вот. Кто бы мог подумать, э, как бы народ тоже не знает, как это. Но там идет молоко, э, пистолет и печаль. И меня подвинул дверка шкафчика. Еще она вот. А, папа со своими письмами Он никогда не хотел играть со мной После того, как почтальон при... приносил новые письма Ну, это, типа, опять же Такие проблемы с щитами совсем Я, короче, в итоге застрелился По ходу пьесы Да? Больше, вроде бы, тут ни с чем нельзя взаимодействовать Ой, ты Спилит Ты спилит, отлично О, Аж сюда кровище попало Хера себе так смачно Ладно, пошли. Вот начинается трешачок такой легкий, так скажем, трешачок э, История начинает закручиваться, я бы так же так сказала. Что у нас записи идет? Все идет, все хорошо, все нормально. Так воткнуться в дверь. И... Опять ты спилишь Мама всегда махала папе рукой, когда он уезжал на работу Так, а это открывается дверь? О, открывается Обои плавают, рисунок плавает на стенах, смотрите -ка. Так Вот так фантазии это прям вот мама сказала, папа погиб в этой катастрофе. Она была так печальна, Она ненавидела вопрос об этом. Ну потому что он походу пьеса застрелился, да? Исследовать. Happy Home Milk. Типа они знают, что ты натворила, что ли? или чё? это тут плач какой-то? кто-то тут на меня накричал? тут я ничего не могу делать, не могу ни с чем взаимодействовать, да вообще? да а, холодильник. так. Б это что? А, это Т. Так. Что это? Ин. Чё? Ин. Это же Н, да? Ин. Опа. Я без понятия, что я только что написала Возьми чертово молоко а, Беру Оно а, ну, не б... А, толкнуть? Я могу это толкнуть, так А, вот тут ä, пятна молока, <laughs> как бы это странно не звучало Пятна молока, пойдем по ним а, вот, продолжают, продолжают. Так, идем по пятнам молока. Они пропали. Я не могу их найти. Где? Пе... Вот тут вот. Вот оно. Но они ушли куда-то туда. А, молоко! Предательское. Так, это лабиринт, да, я понимаю, как я понимаю. Во! Друзья, в, в какую сторону? В туда? Точно в туда! Ну-ка. Походу, да. Походу, куда-то... А, мама с папой никогда не было дома. Я была довольно одинока. Ну, это я не знаю, на самом деле. Так, ну что-то тут как-то... А, все. всё. всё. Какие-то мешки с трупами. Это мешки с трупами? Или вот что это за мешки такие? Мне кажется, она просто видела убийство отца, или она сама его пристрелила, кстати. Как вариант, просто достала пистолет, он ее напугал, и она его пристрелила, случайно. И этого не помнит, соответственно. Ладно, открываем дверь, выходим. Попроси, баба! Я в душе! Пойди попроси папу! Ладно. <свист> ручки тут нету, я сюда не могу. Тут тоже ручки нету. Тут ручки нету. А, и, я не знаю, кто тут изображен. Ты их овладел? Сделал все <свист> возможное! А сколько они просрочены? А -а -а. А, они с папой все, все время собирали пазлы. Вот они, пазлы. А, они отворачиваются от меня Ну и ладно, мне очень-то и хотелось <Слышленный> так хренело! Отвернись, тварь! Ё твою мать! Корова, здрасте! Еще раз крикнешь на меня, я тебе в рот что-нибудь затолкаю Все отвернулись? О, тихо. Да что ты оршь? А? А? Мерзкие морды. Так, вот еще. Да не подхожу, я к тебе не подхожу. Что за истерика-то? истерить то сразу? О, коняшка. А, то есть я ее не могу подобрать, я ее могу только это самое осмотреть. Окей. Ладно. Хорошо Погнали Так, собираем, значит, пазл Это, а, это я уже все, все детали, которые были, притащила, да? Вот Вот так вот Это сюда Это сюда Это, значит, вот так вот так Одна деталька осталась Осталась где-то одна деталька Не вздумай на меня орать. Где-то одна деталька У тебя ее нету? Точно нету? Ну ладно Ладно, проходим, ищем. Надо найти ее. Надо где-то найти. Где, а где она может быть? Я ждет. Я подумала, может, она у нее где-то во рту. Что-то поорал на меня. Отвернулся. А, во! Все. Собрали. Пазл готов. А чё такие злые-то? Это я пытаюсь столить молоко. Я устроила такой беспорядок. А, тут новые рисунки появились. Так. Я точно это не могу взять, там куда-то поставить. То, что вот тут не хватает. А, это, это я изучить никак не могу тоже? Ну ладно. Типа, батя был несчастлив? Что это? Это, это счета, это счета так, у, у него в руках? Или что? Или как? Так, идем дальше. Ага, нет, стоп, подождите. Подождите. Не, я, конечно, тут исходила все двери. Надо про проверить. Ну-ка. Милая, пойдем Она, кажется, блюет Ладно Выходим Тогда выходим То есть... Ой, а мы уже так много собрали Что-то сработало Что-то где-то сработало Значит, мы где-то что-то как-то можем зайти, пройти А, вон гараж открылся Ну, пойдем в гараж это какой-то соседский дом получается? Или это типа та самая машина, которая сбила отца? Тоже счета какие-то тут лежат? Или это наш гараж? Так. Я сейчас просто натыкиваю на все, на что я могу понатыкать что вот как-то пока не, не очень активно тыкается. Ну-ка. Вообще? Никак? Эта дверь, Ой, -мо, Эта дверка открывается, оказывается. Это, типа, как она представляет себе эту аварию? Нам нужно через дорогу перебежать? Прочь дороги! Прочь где? Типа я перебегал. А, -а, -а, а. Это типа из-за нее. Типа. Помнишь, что случилось? Ты меня слышишь? <клышка> я иду наверх. Папа. <клышка> Папа обычно работал наверху. Может, он пособирает со мной пазлы, если не очень сердит. <посыл> Ой, вот это вот просто это отвратительно, отв... Отв... отвратительно. Усти! Так, это он ее прогонял. Это нужно идти на звук Биби. Там, по идее, нам не хватало трех фотографий, по идее, мы их собрали. Может где-то что-то ткнуть надо? Не помню. Ладно, идем, просто идем, просто тут куда-то идем Она не шифтует, если что, я пытаюсь шифтовать, но она... Быстрее она не идет, так, кружка! Окей, мы нашли кружку А что так светло? Внезапно Так, тут стена, тут тоже как-то светло Может, она, я не знаю, как вариант автокатастрофа она перебегала через дорогу? Ну, потому что тут, нас свет идет, проходит. Типа, она перебегала через дорогу, батя ее вытолкнул с дороги, но его сбила машина. Ну, как вариант. А. Пойми это! Либо он застрелился. Одно из двух. Самоубийство или... Спасение дочери. Пойми. Уйди! Или она видела его смерть. Пойми. Я не помню, что именно тут надо сделать. Вон он там, застреленный сидит. Он застрелился. Пойми. Молоко, кстати. Или авария построенная была. Ну, типа, он застрелился и... Я-я-я-я, не знаю, не знаю, короче. Ладно, давайте попробуем уходить. Уходить, если не. А хотя. Ладно, продолжим. Идем. Get out. Типа уходи. А не пойми. Так, молоко в крови. Или что это? Часы. А, это холодильник в крови. Молоко в крови. Холодильник в крови, окей, нашли холодильник в крови. Ну, то есть, я так понимаю, тут реально она видела просто тупо его самоубийство. Мать ей сказала, что он погиб в аварии, но это была ложь. Так, где отсюда выход-то? Куда идти-то? Что делать? Так, Ну, мы вот тут как раз находили фотографии, идем дальше Ладно, пока продолжаем вперед Так, ну, обратно двигаться некуда Идем вперед, а других вариантов нету Но ну, на фотографии тут вот эта вот память, которую она не может схватить, там да, он реально, он застреленный сидит. То есть мы пытаемся вскрыть вот эту вот... То, что он застрелился на самом деле. Я просто я не знаю... Блин, я хотела остановиться, чтобы еще раз получше рассмотреть вот это все. А, идем, нет, есть как вариант отказаться от этого и идти в другую сторону в Ладно, пошли в другую сторону. Там фотографии, будем идти от фотографии. Что это? Вол! Вот и правда. ВОУ Возможно, ну, блин А если их соединить, то это получается его, там, я не знаю, застрелили в тачке Мне идти больше некуда Если Я пойду обратно, там тупик уже Там везде тупик То есть, остается только идти вперед Ну, давай Продолжаем наш поход! О, мы изо рта выходим Хорош! Хорош! Ложь! Ложь! Ложь! Правда! Ложь! Правда! Ну, до этого было очень тяжело добраться, и поэтому, как нам говорили, то, что, в принципе, э, вся ложь, она на поверхности, а до правды именно нужно дорыться, до ни... она находится где-то очень-очень глубоко, поэтому я так подозреваю, что вот это вот, это правда, он застрелился. Да? Ну, пойдем. Так, ну, я взяла все-таки эту фотографию. Мне ни в чей другой рот идти не нужно. Мне обратно возвращаться, да? Тут вот... А, это обратно? Вот еще один рот. Это... Ага. Это в гараж. Это в гараж выход. Ну, давайте в гараж. Я так понимаю, это у нас к дереву. Опять. Ну... Отец застрелился. Где-то еще дверь открылась? Вон та дверь открылась. Мы туда тоже обязательно зайдем. Еще одна осталась фотография. Хорошо! Осталась еще одна фотография. Это церковь. Типа, нам сейчас объяснят, почему а, она не любит церкви. Она же сказала, ненавижу церкви, ну их. Тут, видимо, сейчас будут это самое объяснять все это дело. Господи, меня аж вот так вот саму закручивает. И вот как раз у нее ощущение, что все люди на нее смотрят. Даже вот затылком как-то. началось? Так Меня тут не зажмут Тут какие-то они нервные Ладно, пройдем Она не бегает, еще раз говорю Вот они все шепчатся Шепчатся и смотрят Да? Видимо, вот это вот... Кто? Вспомни, remember, вспомни Ты кто? Что вы там зашевелились? Все, успокойтесь, смотрите Смотрите, смотрите Хать! Хать! Хать! Это... Что? Это похороны отца Посмотри на меня Молоко Но я не знаю, насколько это правильно Когда маленькие дети Видят мертвецов Поэтому я вот это вот, Все это дело не приветствую совсем Взять А для чего А, -а, -а Мы на блюдечке берем так. Ну давай. Мы сейчас э, ставим кружечки на блюдечки, чтобы оно все постоянно крутилось, да? И туда открывались глаза. Нужно сделать, наверное, так, чтобы блю блюдечков хватило. Точнее, кружечков хватило на всех. Открывается, открывается. Так, погнали дальше. На какой он там устанавливается? Ну-ка. Во. Вот сюда. И еще много кружечек остается, нормально. Во. Сойдет. Еще аж четыре осталось. Нормально. Да подожди, ты там дергался. Дай фотографию. Что это папа ест? Да, он застрелился. Он застрелился у нее на глазах. Он вставил ствол себе в рот. По всей видимости. Да как бы поэтому народ вот это вот шептался, все смотрели, потому что, блин, э, типа это были сочувствующие взгляды, она как ну, маленький ребенок, он, ну, не осознает это, не понимает, он вообще не врубается в то, что происходит. Ну, окей, короче, в принципе, тут все понятно, мы эту тайну загадку разгадали, мы молодцы, мы большие-большие молодцы. То есть, все именно вело к тому, что он застрелился. Так. Ну, погнали. Тут у нас, значит, ждет расставление картинок. Так, что у нас? Это я устраиваю чаепить, и Было так жарко. Помню, мне очень хотелось пить. Ну, давай. Нет, подожди. Это второстепенная, наверное. Да, папа со своими письмами. Он никогда не хотел играть со мной после того, как поч почтальон приносил новые письма. Мама больше всего любила пить виноградный сок для взрослых. У него был жуткий запах. Я была вот, довольно одинока, это не то. Мама сказала, папа погиб в катастрофе. Она была так печальна, она ненавидела вопрос об этом. Не то. Это я пытаюсь налить молока. Я устроил такой беспорядок. Я иду наверх. Папа обычно работал наверху. Может, он собирает? Вот оно. Было шарко. Она захотела пить Она попыталась налить молока И устроила жуткий беспорядок Ее мама постоянно посылала наверх То есть, мы помните Мы стучались в дверь к матери матери принимала душ И она нам все время говорила Иди попроси папу Иди сходи к папе И мы пошли наверх к папе То есть, она попыталась налить воды Попить молока У нее не получилось Пошла наверх Увидела, как батя засовывают ствол в рот. И в конечном итоге. Да? Все же и так? Поэтому мама не любила об этом говорить. Они постоянно стрались. Из-за счетов, из-за всего денег. Видимо, у них там не хватало. Мама... Теперь я вспомнила. Однажды я играла в питье во дворе, и... Я захотела пить. Я пошла в дом налить себе стакан молока. Ну вот. Он выпал у меня из рук, и молоко развелось по полу. Я пошла сказать маме, но она принимала душ. Поэтому я пошла к папе. Он был наверху своей спальни, и когда я открыла дверь, у него был пистолет во рту. Door, Он посмотрел на меня и... И, и застрелился. Он застрелился. Ну, это, конечно, 5 баллов. На глазах у ребенка, вот, Ну, ну хотя ему уже-то похер. So это было terrible. просто ужасно. Я не I могла вспомнить, не remember, что произошло. Наверное, поэтому мама придумала эту историю про автокатастрофу, чтобы я никогда не вспомнила. Но мне кажется, я всегда знала, что это ложь. Я всегда знала. Ну, короче, как-то так. То есть я не знаю, блин, когда ребенок видит э, смерть своего родителя вот, вот в таком вот формате Я не знаю, это прям, это невероятно глубокое потрясение Это просто, это ужасно, это прям Я не могу себе даже это представить, я не хочу это себе представлять это Страшно это представить Так, сейчас мы грузимся Вот, все, прогрузились, вроде бы пошли дальше это, конечно, да История такая не для слабонервов, скажем так Так У нас тут же ничего не А мы можем выйти, кстати? Мы можем выйти, мы можем выйти Походить прогуляться, кстати Так, это мой, моя комнатка Доктор София, это я А тут что-то еще есть Это у нас что? Доктор Ричард А. Винфайлд А мы можем к нему постучаться? А, коллега, выходите Давайте пообщаемся с вами Сектор С Смотрите-ка Сектор С А тут есть сектор А Сектор Б А там что-то есть? Мне кажется, что-то на стуле написано Что-то написано Ты переведешь? Я, я так понимаю, это, это эти самые Разрабы тут, да? Так, ну мы сейчас чуть-чуть тут погуляем, просто вот чисто осмотримся. Мы тут можем что-нибудь в воду включить, попить из фонтанчика? У нас тут так, такое было, прям вах-вах-вах-вах. Так, там что? А, тут опять наша коллега Джеймс Шоу. Не открывается. А вот сектор А. А где сектор Б? Интересно, интересно, прям. Интересно. Сектор А вот он. Сектор С, вон он. О, это открывается. Так, туалеты всех полов. Я не могу сюда сходить никуда. Осмотреть, ребят. Это все ничего не открывается. Но мне просто сейчас любопытно тут чуть-чуть немножечко пройтись. У нас тут много тоже вот всяких ребят. Дверь вот эта вот закрытая, я не могу сюда пройти. Котик. Тут что-то. А, это разработчики, наверное, да? Так, вы можете войти в зону для персонажа. Так. Не.. А почему есть А, С, но ну не, нет, ну нету нигде Б? Я что-то как-то... Мне слегка очень интересно. Мне кажется, тут есть что-то еще. Какой-то на Ипалово есть. А вот это вот, кстати, вот наша... Как она там называется? Вот эта вот херня, при помощи которой мы входим в слепок. Закройся, пожалуйста. А, а, мы так вот просто войти туда не можем. Нам нужно именно выбрать слепок пациента и уже пройти туда. Ну, ладно. Сейчас мы, знаете, что сделаем? Выбрать пациента. 512. Смотрите, у него процент исследования отпечатка 100%. А, расширенное нейрокартирование. Вот, смотрите. Я всегда с удовольствием вспоминаю те времена, когда я играла во дворе нашего дома с горькой радостью а часто и с трудом возвращаясь в мысли к тем временам когда мы играли с отцом то есть это чисто вот пройтись все все это осмотреть но я так думаю знаете что можно сделать это можно уже вот пройти вот всех пациентов и просто так вот э, в, в финале быстренько по ним по всем пробежаться попробовать вот это вот все дело открыть посмотреть что будет из этого что еще будет лишь мы тут что-то открыли и как бы тут начала история немножечко по-другому выглядеть. Как-то по-другому. Вот следующий пациент у нас в следующей серии будет. Как он там? 418. Бездомный. Помещен в клинику после эпизода неадекватного поведения в общественном месте. Говорил бессвязно вел себя агрессивно. Предполагается наличие психологической травмы в прошлом. Стандартный опрос перед нейрозондированием ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ А, а, стандартный опрос перед ней резондированием оказалось невозможно провести должным образом. Но я так понимаю, если это бездомный, а, как правило, это вояки. То есть ребята, которые воевали, у них потом все, сдвиг по фазе, как у Блайер Вич. Помните, вот это вот, когда он просто отрубался и все, и уходил в другой мир совершенно. Uh, не мог пережить там некоторые свои травмы и так далее, то есть я думаю, это вот uh, что-то с этим связанное вот, все, а так, спасибо за то, что были со мной uh, спасибо, что посмотрели меня, заходите еще оставляйте свои комментарии, ставьте лайки и до встречи в следующей серии всем спасибо, всем пока-пока